Марина, привет, Юрий, привет, привет, ребят, всем доброе утро, все. ну все, начинаем, Роза, приветствую, ребят, доброе утро, с вами на связи Татьяна Кузьминых, у меня сегодня не совсем обычная для меня тема, тема рекрутинг через Телеграм, на самом деле это очень объемная тема, и благодаря тому, что мы сегодня с вами собрались на такую тему, я и свой телеграм-канал взбодрила, так скажем, зашла, заглянула. Ребят, оказывается, я свой телеграм-канал создала 20 августа 2020 года. То есть это достаточно ну, уже такой период некого опыта работе, по работе в телеграм. А вот, и, ну, у меня многие моменты приятно, так сказать, натолкнули на какие-то решения, на какие-то мысли, на какие-то сейчас, так скажем. Ну, то есть я сейчас должна в полчаса уложить большой объемный курс. Я хочу сказать основные какие-то вещи, потому что я вам уже рассказывала, что я рекрутирую в основном людей оффлайн, да, то есть я иду к людям, которых я... Все-таки, ну, как-то знаю или через знакомых, как это, знакомые знакомых, может быть, или как-то, да. Вот, то есть я выстраивала именно таким образом. Но вместе с тем, ребят, именно в 2020 году, когда я за 4 месяца выстроила огромную сеть 150 тысяч человек, я тогда обратила внимание на то, на то что телеграм-канал – это очень классная площадка, именно бизнесовая классная площадка, ребят. А вот, потому что у нас с вами, а, раньше мы все жили по подписке а, на газеты, на журналы, но наши родители, да, жили именно по подписке, а сейчас мы подписываемся в социальных сетях, подписываемся на людей, а, ну, я имею в виду, а, составляем какую-то свою аудиторию, да? Так, звук уведомлений. Ульяна, отрегулируй, пожалуйста. Пока вопросы задавать не нужно, потому что мне нужно уложиться в полчаса, мне нужно выдать полезный контент. Если у нас останется время, то с удовольствием я, конечно, отвечу на ваши вопросы. Так вот, смотрите, ребят, кто из себя представляет телеграм-канал. На самом деле, каналы и это тоже разные, разные площадки. Можно сделать разные настройки, и телеграм-канал, это я буду подглядывать, потому что мне нужно было соединить большой объем, как сказать, ну, в определенные временные рамки. Телеграм-канал это наш с вами мини-сайт, это наш офер своего рода портфолио. Да? Раньше люди готовили портфолио, отправляли свои анкеты по трудоустройству и так далее. А сейчас Телеграм-канал может заменить это все. То есть вы создаете свой мини-сайт, свою визитку. Телеграм-канал обязательно в настройках. Посмотрите, Мария Емельянова, надо заблокировать. Смотри, что пишут Ульян. У нас какие-то озабоченные люди в эфире. Нужно им помочь справиться с их озабоченностью. Я тоже себя очень люблю, спасибо большое. Ребят, смотрите, ну, в общем, по поводу телеграм-канала своего, когда мы настраиваем, обязательно в настройках сделайте комментарии, то есть это у вас еще один появится канал для комментов, но это очень классный инструмент для того, чтобы люди могли комментировать, могли с вами взаимодействовать. То есть это рабочая э, площадка, на которой вы будете позиционировать себя, ребят. В первую очередь мы с вами лидеры MLM, уже лидеры, даже если у вас еще небольшая совсем структура, ребят, но вы уже знаете больше, чем знают другие. И у нас с вами успех до успеха. Мы с вами не ждем, когда этот успех как мы его себе представляем, на нас свалится, мы работать начинаем уже сейчас. Создаем эту свою а, визитку, да, создаем этот канал, наполняем его а, своими фотографиями. В первую очередь, когда вы представляетесь, пишете о себе а, фотография в хорошем расположении духа, а, красивая, то есть визуал никто не отменял, ребят. Вот. И на самом деле те люди, которые активно вели Инстаграм, После того, как Инстаграм закрылся, они, конечно, потеряли очень много аудитории, не, ну, не, не, как сказать, не оформив заранее свой Телеграм. Вот, то есть они потеряли аудиторию. Нужно обязательно сделать... Ульян, а мы что-то можем с этими людьми сделать? Это вообще нормально, что у нас на кофе попадают такие товарищи? Это вообще как? Потому что у нас пишется это все мероприятие, и мне, конечно, как бы крайне это все непонятно, как с этим работать. Да писец это ничего не сказать. Даже я при своем расположении духа. Ульян, может быть, можно закрыть чат от комментариев на время трансляции, а потом, когда ты трансляцию закончишь, я просто уже останусь с теми, у кого будут вопросы, и мы с вами еще, ребят, пообщаемся. Запрети, пожалуйста, Ульян комментарии. Итак, ребят, смотрите, на самом деле вам нужно будет транслировать в своем телеграм-канале свои мысли вот и вы, предположим начали сейчас новый бизнес компания лови кэшбэк у вас предположим небольшое количество партнеров но для того чтобы как-то начать да вы уже о себе заявляете вы уже что-то пишете вы можете подписаться на своих лидеров на лидеры на каналы лидеров брать какую-то информацию оттуда но вместе с тем ребят обязательно позиционировать себя то есть вы не компанию «Лови кэшбэк» позиционируете, вы позиционируете себя. То есть вы наставник, вы наставник, потому что все, что касаемо MLM-индустрии и э, кого мы хотим привлечь в свои подписчики, конечно, мы будем транслировать свои ценности, безусловно. Но вместе с тем э, самая основная тема нашего канала, если мы привлекаем людей в свою команду, в свою структуру, это наставничество. Это то, что мы можем дать своей аудитории. Человек на нас подписался, что он получает, какую пользу он получает. Вот, ребят, по настройкам я понимаю, что если вы еще не настраивали ничего, я вам в двух словах сейчас этого сказать не могу. А если будет, под, под этим видео будут отзывы, будет необходимость провести обучение именно как настраивать, систематизировать каналы, чаты, папки. С, с, ну, с ответствующим контентом, да, вот у меня половик кэшбэк, все в одной папке, вот. По настройкам мы с вами обязательно встретимся и проведем дополнительное мероприятие, если оно потребуется. Сейчас я хочу рассказать вам суть, зачем вам нужно вообще это вести и что вы от этого, собственно, получаете. Люди, которые даже просто в ваших контактах находятся и заходят в ваш телеграм-канал и видят, как вы меняетесь, какие у вас мысли как вы начинаете расти, что вы делаете сейчас нового в своей жизни. Людей это начинает привлекать. Люди закрепляют ваши, ваш канал у себя в избранных, там они могут до пяти каналов у себя закрепить, закрепляют в избранных ваш канал, и вы у них мелькаете, ребят. Вот скажу, сказала уже в начале сегодня, что я сама благодаря сегодняшнему обучению пока готовилась, взбодрила свой канал, зашла, посмотрела, утром поактивничала. Вообще нужно мелькать 5-7 раз в течение дня в своем канале, чтобы подписчики видели, что значит мелькать. Ребят, писать какие-то интересные вещи, да, касаемо, ну вот у нас там, предположим, банковская сфера. Сегодня я утром написала о том, что переходим с виза на мир, что не санкционный банк и так далее. Вот, выложила видео с собой с мероприятия в Казани, ну какую-то полезняшку там дала. Вот. Что мы можем делать в телеграм-канале? Уникальный инструмент, ребят. Мы можем записывать видео, аудиоподкасты, мы можем совершенно спокойно там кружочки такие на одну минуту, за одну минуту какие-то мысли свои высказать. Можем показывать свой образ жизни. Ребят, записывайтесь на различного плана мероприятий. Если вы видите, несмотря на то, что у меня большая сеть и большой опыт, вместе с тем я продолжаю вместе с вами учиться, я посещаю все мероприятия и сама их провожу. То есть старайтесь попасть в спикеры, старайтесь напитаться, получить каких-то новых знаний. Вы всегда будете интересны своей аудитории, даже если вам пока еще кажется, что у вас ну, некого. Многие люди, когда начинают новый бизнес, вступают на какую-то новую тропу, им кажется, что они не хотят с собой старое окружение. Бывало такое, да, что мы начинаем какое-то новое дело, тот же список контактов, и я начинаю сопротивляться, писать этот список, потому что я не, я не вижу этих людей рядом с собой. Но как я могу поступить? Я хожу на различные игры, нетворкинг, да, на различные мероприятия, бизнес-завтраки и так далее. То есть я посещаю какие-то мероприятия для того, чтобы, ну, с людьми взаимодействовать. И я ведь людям не визитку даю теперь, ребята? Я теперь людей подписываю на свой Телеграм-канал. Я сразу открываю телефон, и либо это через QR-код, либо это через совместную подписку, да, я найду тысячу способов, как взять телефон человека, тут же внести его в свой телефон. То есть я не визитку телефон, э, человеку подаю, а в телефон его записываю. И таким образом я начинаю с человеком взаимодействовать, если у нас ценности. Вот у нас очень много сейчас э, ну таких... Ну, Геополитическая, геоэкономическая ситуация, много страхов у людей. Ребят, через страхи тоже очень здорово работать, но я сейчас тогда на целевую аудиторию перейду и запишем с вами прямо по пунктам, что такое, это, ну, что мы можем как-то да, определиться. Вот по поводу позиционирования, то, что телеграм-канал, это наша с вами мини-визитка, сайт, офер об услугах. Очень важно записывать себя, да, проводить опросы, вовлекать людей в игру, чтобы люди действительно принимали участие, на вашем канале была активность. Вот. Очень важно, ребят, понять, кто я, что вы будете транслировать в своем телеграм-канале. Вот Прямо в столбик выпишите, кто я и для кого я. Понимаете, для кого я. Акцент, конечно, еще раз я говорю, мы делаем на себя. Вот. И что, собственно, по целевой аудитории? Все, где мы, везде, где можно выступать, выступаем, это сказала, это сказала. Мелькаем 5-7 раз. По целевой, по целевой аудитории, ребят, важно. Прямо вот кто сейчас запишет, я думаю, что это будет вам очень полезно. Ну, потом в записи, конечно, можно это пересмотреть. Первый пункт – нужно определиться со своей аудиторией пол и возраст. Потому что если ваша аудитория там, ну, 18 лет, это одна история, если за 35, это уже более платежеспособная история, люди совершенно другие, люди за 40, так скажем, это уже более, так сказать, первое совершеннолетие у наших предков наступало 40 лет, поэтому более уже такие, как это, социально адаптированные, что ли, вот. Страна проживания. В нашем с вами случае это очень важно, потому что мы работаем с банками РФ, да, это мы с вами помним. Как только мы будем выходить с платежными системами за рамки, то это уже будет другая история. На сегодня у нас все-таки страна проживания – это важно. Что у нас, что бы мы хотели знать о своей целевой аудитории? Мечты и цели этих людей. Ребят, а для чего? А для того, чтобы транслировать на своем канале, Такие вещи, что, что люди эти не, не уйдут с вашего канала, а еще привлекут на этот канал других людей. Понимаете? Вот. Вы будете транслировать свои ценности, показывать свои интересы и так далее. Интересы вашей аудитории, что интересно вашей аудитории. Через запросы тоже это все вовлекается, выясняется и так далее. Уровень дохода. Почему это важно? Потому что уровень дохода напрямую связан с уровнем мышления вы будете понимать, с кем вы имеете дело. А сколько люди готовы отдавать работе? Помните, на запуске новичка я тоже этот пункт озвучивала. Это важно, с кем вы будете взаимодействовать и так далее. И вот важный пункт, ребят, это страхи и возражения, потому что через страхи и возражения это обязательно. Понимаете, то есть вы регулярно со, своими, со своей целевой аудиторией будете взаимодействовать. Вы, еще раз говорю, можете подписаться на каналы наставников, на мой канал, где я транслирую, конечно, о себе и о «Лови кэшбэк». То есть я как член президентского совета, и вообще мы уже рассмотрели эту историю, да, что мы никогда не используем «Лови кэшбэк» как трипфайер, и я транслирую именно «Лови кэшбэк» как свою деятельность, свой бизнес. И вообще просто даже как бы ну не, не, не рассматриваю ничего другого, это уже понятно. И чем мне это помогает? Вот в нашем с вами случае, МЛМ, мы предлагаем наставничество. Даже если сегодня у вас еще небольшое количество людей, вы все равно уже наставник, ребят. Вы сейчас активно включились, начали работать, выстраивать взаимоотношения с целевой аудиторией, транслируете свои ценности, где-то мотивируете людей на интересах, где-то отвечаете на возражения, убираете их страхи, даете какие-то полезняшки мелькаете у них, все это приводит к тому, что у вас расширяется аудитория, через год у вас 20-30 тысяч подписчиков, и когда вы задаете себе вопрос, кто я и для кого я, вы будете понимать, что вы через год дадите своей аудитории. Уже смотреть вперед, да, куда я иду и что я смогу дать своей аудитории. У вас обязательно есть своя аудитория, даже если вы сегодня об этом еще не знаете. Ребят, это обязательно. Много тестов разных проходили, много разных исследований было на этот счет. У человека в 21 год в его окружении минимум 700 контактов, которых он может вспомнить, до кого он может дотянуться. Только это нужно мозг уметь умом пользоваться. Ум от слова уметь нужно пользоваться. Поэтому мы выносим на, бумаги, на бумагу списки и начинаем как бы от одного человека вспоминать другого, следующего, там, третьего, пятого и так далее. Вот, это тоже работа для нашего ума. Смотрите, что интересно по рекрутингу. Когда вы ведете свой телеграм-канал, вы подписываетесь на паблике MLM-предпринимателей, предположим, есть такой Александр Бек, есть Артем Нестеренко, есть Гандапас, на которого активно подписываются сетевики. Он дает много полезностей про тайм-менеджмент, про лидерство, про, ну, много дает таких вещей полезняшек. Вы подписываетесь, и теперь, когда вы активно развиваете свой канал, вы наблюдаете, как люди комментируют, какие посты люди комментируют. Вы заходите, и вы уже понимаете, раз это паблики непосредственно отношения имеют к MLM-индустрии, вы смотрите, что люди пишут, как они комментируют, и начинаете тоже комментировать. То есть вы активно комментируете, тем образом привлекая человека, ну, в смысле, вызывая у него интерес, да, привлекая его внимание. И начиная с ним взаимодействовать, вы вступаете, по сути, вот в такой интерактив, который позволяет человеку, у человека появляется интерес, он переходит на ваш канал, он начинает смотреть. И это не выглядит как э, спам, ребят, понимаете? То есть если вы составляете какой-то текст и начинаете рассылать по каналам, в которых вы находитесь, вас заблокируют. Людям не нравится, когда им что-то навязывают. А когда с людьми вступают в взаимоотношения под постом какого-то серьезного человека в комментариях. Полемика может быть на любую тему, на положительную, на отрицательную. Это как бы тут не, не, не суть, как это будет все выглядеть. Вот. Главное, чтобы зацепило, главное, чтобы человек на вас обратил внимание. Вот. А когда он переходит в ваш телеграм-канал, он видит вас. Он видит вас, поэтому вот эти вот моменты очень важ, важны. Что бы еще мне хотелось сказать? Разница между каналами и чатами. Как работаем мы? Что я еще создала, ребят? Помимо того, что у меня создан телеграм-канал, свой основной мой как визитка, чаты, где моя команда работает, у меня еще есть резервный канал для информации. Очень много на просторах интернета ходит классной информации. Если вы будете оттуда ее брать, скопировать ее не всегда возможно. Переслать чаще возможно. Если вы будете просто брать эту информацию и пересылать, будет э, сохраняться имя автора, предположим. Да? Вы можете сохранять все в свой резервный канал, нажимать при отправке сообщения, нажимать на него и убирать имя от, э, ну, автора. Имя автора. Вот. И вы будете в свой канал собирать информацию как бы обезличенную и сами уже потом ее корректировать, как вам нужно отправить в свой канал или в свои рабочие чаты. Что еще тут можно сказать по этому поводу? Так, когда вы записываете какие-то подкасты, а вы только-только начинаете делать первые шаги, вы репетируете, да? предположим, подкасты – это голосовое сообщение в своем телеграм-канале. Вы можете записать в свой резервный канал, это отправить, прослушать, и на несколько раз эту информацию подкорректировать и выдать уже тот материал, который действительно, по вашему мнению, достоин аудитории, да, достоин, чтобы его прослушали и так далее. Вот. То есть это тоже такие моменты. То есть если следовать настройкам, ребят, на самом деле очень много интересных вещей вы для себя подчеркнете. Вы вовлекаетесь в очень такое интересное путешествие. Есть платная реклама, есть каналы, которые, которые уже раскручены, и давая, давая туда рекламу, это где-то а, за 1000 рублей приходит на канал 100 человек. Но эти 100 человек, конечно, нужно утеплять, нужно с ними общаться, нужно давать, опять же, какую-то полезняшку. Поэтому, ребят, если вы канал ведете, нужно посещать канал каждый день, нужно полезности давать на канале каждый день. Вот, что чаты, вот у нас, допустим, да, у телеграм-канала, у меня там размещен бот, это наш бот от компании, пока еще бот не создан, это бот по работе с «Лови кэшбэк», там есть несколько кнопок, кнопка «Информация обо мне», кнопка «Информация назад», кнопка «Информация именно по «Лови кэшбэк» и регистрация, в конце концов. Вот, человек, когда регистрируется, я пишу, чтобы он писал мне в личку. Либо я смотрю по его контактам, что он у меня зарегистрировался в кабинете, я его ищу и пишу ему уже непосредственно. Вот Что дальше? Постоянно приходится людям помогать, а что, собственно, дальше? Когда человек зарегистрировался, проходит уприт он не попадает сразу в мой командный чат, где вся моя команда присутствует. Он попадает в чат, шаг первый, где идет инструкция полностью, что ему нужно сделать в первую очередь после регистрации. Куда нажать, как это сделать. То есть видео, просто скрины со стрелочками, инструкция, как, либо видеоинструкция, разные инструкции, как нужно осуществить свою регистрацию на лови кэшбэк. Все, и в следующий раз, когда человек посещает, ну, так скажем, прошел регистрацию и хочет сделать какие-то первые шаги, но ну, вот у меня большая команда, если я каждому вновь зарегистрировавшемуся буду э, давать отдельную инструкцию, я просто с устану, понимаете? А тут в Телеграм-чатах очень здорово, ты человека добавляешь, э, он проходит инструкцию, пишет администратору, в чатах всегда есть кто-то ответственный, он пишет администратору, Администратор переводит его на следующий шаг, на второй. Вот. И таким образом из чатов чат у нас есть чат отзывов, у нас есть чат чеков, у нас разные есть чаты разные направленности для того, чтобы подогревать интерес человека, интерес аудитории. У меня были такие моменты, когда люди через ботов ВКонтакте мне в канал добавляли большое количество людей, не подогретых. И я не могла понять, это уже не моя аудитория, люди пришли не на мою энергетику, они пришли на того человека, который их добавил ко мне, Там предположим, добавил сразу 20 человек. Я не могу понять, что мне с этими людьми делать, поэтому я сразу а, в канале ограничиваю настройки, я добавлять могу людей, либо они добавляются сами а, в чатах. Я сразу говорю о том, что, ребят, если вы сюда добавляете людей, то вы с ними работаете только после регистрации. Если человек добавился в чат незарегистрированный, то он из чата удаляется. Человек, который прошел регистрацию у Прид и потратил 5000, он добавляется в командный чат, и там он уже получает всю информацию, весь подогрев от компании, от команды. Ну, в общем, все, что мы уже можем сделать в этом чате. Вот, настройки еще раз там, и приватности, и какие-то реакции, давать обратную связь и так далее, все это максимально прозрачно. Канал э, может быть публичным, может быть частным, это тоже э, как бы при настройках вы все учитываете, как вы, как вы это видите сами. Вот, но в принципе по самым основным пунктам я так быстро пробежалась. Сейчас я посмотрю на вопросы, может быть действительно какие-то есть интересные вопросы. Так, вопросов нет. Ребят, у Дарины или поднята рука, или, или что, чтобы я понимала. Спасибо, Марин, за сердечко. Видите, как быстро, как быстро переживала, обложилась вся листочками, думала, что не успею это все рассказать. Вот, На самом деле, ребят, это прям, наверное, какая-то тысячная доля от того, что вообще можно в Телеграм-канале делать. Потому что сейчас... Надюш, спасибо большое за твою реакцию. Ребят, спасибо вам за обратную связь, за сердечки. Вижу все, вижу большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас вот уже при переходе на... Ну, то, что Инстаграм у нас сейчас закрылся, да, и сейчас все экстренно переходят в Телеграм-канал, миллионы-миллионы людей сейчас вошли в Телеграм, реально, это большое количество людей. Павел Дуров обещал, что в ближайшее время будут также сториз, также будет совершенно другая уже площадка для привлечения в свой бизнес людей, будет еще больше, более, больше расширенные настройки, хотя уже сегодня, ребят, действительно, это очень здорово, представляете, когда можно на своем Телеграм-канале греть людей, проводя прямо там эфиры. Вы можете выходить с людьми в эфиры, вот это тоже важный аспект. Вы можете выходить, просто разговаривать с людьми о их ценностях, об их интересах, о том, что сегодня в вашей жизни происходит. Мы все прекрасно знаем, что люди больше всего любят подсматривать. Поэтому, поэтому когда какой-то человек из вашего окружения попадет в ваш канал и увидит, что у вас такая интересная, насыщенная жизнь, он обязательно захочет э, поинтересоваться, разобраться, а чем же, собственно, вы таким занимаетесь, что у вас такой рост, что вы так... Люди же даже визуально меняются, это же тоже можно все отследить. Вот сейчас жалко, конечно, люди вели много лет инстаграмы, и сейчас они э, не сохранили, многие не сохранили. Э, а, а те, кто перешли в контакт, ребят, пер, после того, как люди перешли в контакт, э, такое удивление, несколько лет не был в контакте, ой, какой я был, там, 3-4 года назад. Прошу прощения, ребят. Надеюсь, что все, звук появился. Прошу прощения. И какой я сейчас? Сам себе удивляешься, когда через какой-то период времени возвращаешься к своим мыслям, к своим фотографиям. Вот я говорю сегодня, когда вчера, сегодня, когда готовилась, зашла в свой телеграм-канал и увидела, какой даты он у меня вообще, когда в, какой, в какую дату я его создала. И чем он у меня был тогда наполнен? Где-то почистила, где-то что-то добавила. Потому что мы каждый раз меняемся. Каждый, нас, каждый раз наши интересы меняются. И нам хочется что-то новое людям транслировать. Какие-то другие вещи. Страхи у людей 90% одни и те же, ребят. Боятся люди одного и того. Женщины боятся зарабатывать больше мужчин. У них есть такая, такое мнение, что если они будут зарабатывать больше мужчин, то отношения испортятся или еще что-то. Вот. Страхи в основном одни и те же. Поэтому, ребята, если вы поймете, кто вы и для кого вы, то у вас всегда будет аудитория, с кем вам будет работать. Вот. Но, собственно, раз вопросов нет, я думаю, что мы можем с вами сегодня закончить, отпустить вас всех работать. Спасибо, что были сегодня утром со мной. Если под этим видео будут какие-то вопросы или ну, там, уточнения, или что-то по технической части, проведем Zoom, где расскажу конкретно про настройки, как и что сделать. Либо сделаем какие-то, может быть, инструкции для того, чтобы было просто и понятно, как человеку настроить свой канал или чат. Не бойтесь, ребят. Самое главное, ничего страшного в этом нет, это все очень просто. Вы просто подпишитесь на каналы своих наставников и посмотрите, как это сделано у них. Мы все, в принципе, начинаем с того, что мы у кого-то что-то подглядели. А, как это? Кради, как художник. Подглядел и сделай свое. Вот. По традиции всегда ваша с любовью, Татьяна Кузьминых. Всего доброго, до свидания.